Всем привет! Вы на моем канале на YouTube. Меня зовут Виктория Залеская, и я вам хочу показать сегодня новую куклу. Это второй наш силиконовый силиконовая кукла Реборн Аниматроник. Это робот, как вы уже поняли. Это одна девочка у нас была, а это уже вторая у нас девочка. Надеюсь, в скором времени у нас будут роботы-мальчики. Вот такая вот крупненькая лялечка получилась. Она достаточно тяжелая. Внутри у нее роботизированный скелет. У нее двигаются руки, ноги, голова. И она еще издает звуки, как настоящий младенец. Вот такая вот сосочка подходит, самая маленькая. Ну, как и остальным силиконовым куклам, можно ее приобрести в магазине в детском, где все для малышей. Одежка тоже подходит от нуля. До трех лет где-то, ой, до трех месяцев, от нуля до трех месяцев. Сейчас я раздену ее и покажу, как куколка выглядит и как она работает. Изготовлена она из силикона американского Ecoflex 30. Снимем шапочку. Темненькая, видите, волосики махер, глазки тоже темные, реснички темненькие, во рту есть язычок. Она не пьет и не писает, потому что у нее нет этих функций, потому что это робот. Но ее можно купать, обмывать ее можно, когда она... Будет грязная, можно просто положить подушку и ее обмыть аккуратненько. Нельзя попадать в блок питания, ни в коем случае. Возможно, мы сделаем еще видео, как она купается. Так, ручки достаем аккуратненько тоже. Тут суставы, поэтому надо быть аккуратными. Давайте вот эту сначала ручку достанем. Так будет удобнее. Так, поднимем чуть-чуть. Вот так. Вот так вот. Сама куколка выпускается ограниченным тиражом. То есть она лимитированная. В комплекте будут вот эти документы. Одежка разная, сосочки, бутылочки, игрушки. Все это будет идти в комплекте. Значит, малышка достаточно тяжелая. Потому что, как я уже говорила, там есть скелет. Где-то она до 4 килограмм вес идет. Вот так вот она прогибается. Потому что скелет адаптирован. Как у малыша все сделано. Ручки, ножки. Все двигается. Так вот. Головка поворачивается. Так вот. Сзади у нее есть вот такой вот разъем, где э, заряжается, где идет зарядочка. Так вот, открываем развинчиваем можно заряжать сейчас я вам покажу как эту малышку заряжать в комплекте идет вот такой вот адаптер питания сначала мы вставляем сейчас. вставили потом в розетку вот и загораются вот такие лампочки когда загорится три зеленые лампочки, значит робот полностью заряжен. Пока у нас одна лампочка, значит, мы уже робота немножко разрядили, потому что мы снимали уже видео. Это не первое видео. Ну, я вам сейчас не буду показывать, как она до конца заряжается. Мы отключим аккуратненько, вытащим, отложим, закроем. Это все заметим вот так вот аккуратненько поднимаем. Пойдем. Итак, мы сейчас по я вам сейчас покажу, как включается робот. Я его. Закрыла, теперь я опять открою, да, покажу, как открывается, закрывается, просто подеваете пальчиком и все. И вот эта кнопочка, один раз нажимает. Ну, вот так вот он двигается после того, как нажали на кнопочку. Вот я его держу. Вы можете посмотреть движение рук, ног, головы. Ну и звука, а гука не Сейчас я его возьму под мышки, так еще покажемся. О, вот у нас малыш это девочка в общем памперс мы снимать не будем чтобы нас опять youtube не удалил вот скоро я думаю еще снимем а, купание ее ванной поэтому потому что это очень важно а, важно не чтобы водичка не попала в разъем вот сюда но ну, купать в памперсе ее не получается А без памперса голенькую удаляет видео удаляет youtube поэтому вот такая у нас дилемма В принципе, это все на сегодня, что я хотела вам показать. Всего хорошего и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всем рада всегда. До новых встреч. Пока!